Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я расскажу, как увеличить разъем виртуального диска VirtualBox. Смотрите, у нас имеется виртуальная машина Win7Test, которую мы ранее назвали. Сейчас на ней мы увеличим объем жесткого диска. Поехали! Заходим в файл менеджера виртуальных носителей. Здесь у нас в имени есть... Вин7 тест видео. Вот он. Виртуальный размер 36 гигабайт. Давайте увеличим, к примеру, до 40. 40 гигабайт дадим. Нажимаем применить. Закрываем это окошечко и запускаем виртуальную машину. Так, вот у нас прошел процесс запуска виртуальной машины Опа ну, давайте обычно загрузка. виртуальная машина у нас запустилась нажимаем компьютер и здесь мы с вами видим 31 32 гигабайта да, у нас было идем в компьютер правой кнопкой мыши нажимаем управление И заходим в управление дисками. Вот смотрите, здесь у нас с вами есть нераспределенная область. 8 гигабайт. Мы ее можем как-либо создать простым том, отдельный диск. То есть там букву Е e и прочее выбрать. Либо смонтировать его на диск С, расширить том. То есть за счет вот этих 8 гигов. Так, ну давайте, допустим, расширим на 8 гигабайт. Далее. Готово. все. Закрываем. Обновляем. Итого у нас 39,8, ну 40 гигабайт на диске C. Вот так, друзья, таким способом можно увеличить размер виртуального диска. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик.